С вами Сергей Бердачук, и в этом видео я начну серию ответов на вопросы, которые мне задавали в преддверии запуска курса по массовым интернет-продажам. Большое спасибо вам за такое большое количество вопросов, я даже не ожидал, что их будет так много. И в этом видео я конкретно расскажу, какие триггеры важны для продаж в интернет и вообще глобально для продаж. Самое первое – это любопытство самый такой вот триггер который срабатывает на то чтобы что же такого вот как кошка знаете закрываете дверь а она все интересуется вот вам надо создавать любопытство создавать ажиотаж вокруг вашего продукта это действительно повышает интерес к нему Второе, второй триггер один из тоже таких достаточно важных это доверие формирование доверия и авторитетности если вы продаете инфопродукты если продаете услуги какие-то, очень важно формировать фактор доверия и экспертности, то есть показывать, что вы эксперт в какой-то предметной области. Например, многие считают, что я эксперт в поисковой оптимизации. На самом деле не совсем так. Я просто продавал свои продукты, я занимаюсь программным обеспечением, и в ходе продаж я выяснил, что основные три те темы, которые пришлось изучить, это привлечение трафика, то есть поисковая оптимизация, контекстная реклама. Потом это конверсия потенциальных клиентов, ваших клиентов. Конкретно это уже процесс продажи, либо же подписка на рассылку. И третье, это работа с клиентами, то есть это аккаунт менеджмент. Тот процесс, когда вы... То есть самое сложное, это привлечь клиентов первый раз. А дальше за, за счет именно выстраивания отношений, за счет выстраивания доверия, у вас получается... С, вам уже не надо вкладывать такие большие средства в привлечение клиента. И совокупная стоимость... Совокупная сумма, которую вы получаете с клиента, может многократно превышать первую продажу. Фактически, особенно это хорошо заметно при использовании контекстной рекламы, вы когда первый раз привлекаете, очень часто бывает, мы делаем это либо же в убыток, либо же на грани рентабельности. Довольно-таки сложно настроить контекстную рекламу так, чтобы она сразу давала прибыль на уровне того продукта, который вы продаете первоначально, потому что люди вас еще не знают. А дальше вы уже выстраиваете выстраиваете цепочку, что еще можно продать, что допродать, какие услуги можно оказать, как лучше всего обслуживать этого клиента, чтобы он был доволен. Кроме доверия, еще один из важных факторов – это общность, даже причастность к группе. Если обратить внимание, почему выстраивается несколько ценовых политик, то есть есть дешевые товары, есть средняя категория, есть сильно дорогие товары. Есть люди, которые хотят себя ощущать VIP-персонами. То есть им надо понимание того, что вот их обслуживают по высшему классу. И вот за счет этого вы можете действительно зарабатывать очень большие деньги и работать реально с интересными клиентами, которые приносят вам и удовлетворение, и большие доходы. И в следующих видео я отвечу на вопросы, которые вы задавали. Жду ваших комментариев внизу под страницей. Следите за рассылкой и внедряйте техники. Удачных вам продаж!